Итак, я хотел бы прояснить ситуацию для тех, у, у, кто создал себе Payoneer аккаунт, и возникает тот случай, когда на каком-нибудь фриланс-сайте, например, на Testing.io, как я столкнулся, нету э, в настройках возможности привязать в кошелек. И в итоге они предлагают, типа, ввести вот эти данные. И банк, то есть это номер счета, и БИК, это номер банка. Вот. А изначально, когда создаешь кошелек по этой информации нету, потому что тебе доступен только долларовый счет и британский. А европейский, он как бы просто... Существует и все, а счета нет. Ну то есть и с кодом банка, вот этой ерунды. В итоге получается, что вот я перехожу на TSIU в настройки. И там либо есть возможность ввести ИБАН и номер BIG, либо PayPal. И вот когда я ввожу EBAN что я делаю в Payoneer? Я должен любым способом в центр поддержки попасть. А, и там даже... Ну, там есть, конечно, форум. Но нужно не форум, а, а да, мои личные вопросы. Мой реквест. И создать вот здесь новый. А, надо приложить паспортную фотку и фотку своего лица на фоне паспорта, вот. и написать, что ты запрашиваешь реквизиты для счета, вот так, так, так, так, так, так, а вот тут, тут написано по-английски, прочитайте: I want to apply for addition receiving accounts in the same currency а а вот... Я хочу подать запрос на дополнительные реквизиты а, евро счета. Ну, и все. И приложили фотку паспорта и фотку себя, напомню, паспорта. И буквально за час другой ваш счет в евро обретет реквизиты. Все. Хорош. Может кому-нибудь поможет. Поэтому успехов вам.